— Я к нему пойду, — сказала Клара. — Надо же его успокоить. Потягин не сразу ее впустил. Когда он, наконец, отпер, Клара ахнула, увидя его мутное, расстроенное лицо. — Слыхали? — сказал он с печальной усмешкой. — Этакий я старый идиот. — Ведь все уже было готово, иначе вам! — хватился.